Как важно понимать, любить друг друга, Беречь и уважать и вдохновлять, Быть всем любовью, спутницей, подругой, Не упрекать, а верить, окрылять, Как важно, не терять друг друга в гневе, Не разбивать любовь обыт а потом, Не обрывая песню на припеве, Да Сделать жизнь волшебным сном, Идти по жизни вместе просто рядом, Свободу не отняв, а подарив и греться от его родного взгляда, его сердечко счастьем окружив. И если вы однажды оступились, пытаясь мир построить для двоих, а все мечты, как стекла, вдруг разбились, вы не спешите гнать людей других. Возможно, в вашей жизни испытания давались, чтобы вы понять смогли, как важно жить в любви и понимании, но чтобы оба чувства берегли. Ведь жизнь одна, и стоит ли, смиряясь, Что счастья нет, в подушку слезы лить И жить натяжку, с грустью улыбаясь, Ведь без любви семью не сохранить. Конечно, можно жить совсем без ласки, Без веры, что любовь и счастье есть, Но Бог нам шлет всегда с небес подсказки, И главное, их правильно прочесть.